Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть черепашки ниндзя легенды Так, в магазине давай заберем колоду Так, нам здесь ничего не выпадет Понятно Так, задание. Задания у нас откатились, все Так, пройдите серию испытаний, давай быстренько пробежимся Все, у нас уже второй круг завершается, наверное через серии 2 мы уже пройдем Но если, если даже чуть-чуть останется Можно будет, в принципе, бустануться Я так думаю Так, ну что у нас тут Крысиный король, собственно, персон Давай попробуем его запечатать М -м, Не вышло Да ладно Кролики, вы хорош так шутить Первый удар вообще Не нанес практически никакого урона По королю крысиному я уже даже немножко пужанулся, так скажем Так, ну здесь у нас хан Так, давай-ка наверное, вот так вот сделаем Да что ты будешь делать-то, а? Не печатает он и все Давай масухой тогда зарядим от э, наших маузеров Так, Ванька выжил, но это ненадолго Ну что, серия испытаний у нас пройдена Так, сейчас посмотрим, что у нас там будет дальше а дальше, так, у нас мутагена, наверное, мало. Пойдем, наверное, сразимся тогда в поединках на поисках Рафаэля. А нужно нам будет следующее. Четыре комикса. Раз. Два. Три. Четыре. Так, комикса нашли. Отлично. Дальше что нам надо... Дальше нам нужно 10 ножей для пиццы. 10. Так, 2 уже нашли. Ну, 2 это мало. Вот, 3. 4. Вообще великолепно. 5, это а уже половина. 6. 7. Слушай, наверное, сейчас наберем. 8. 9. И последний нож. Аааа. -а -а. 10. Все, ребята, нам останется найти потом 12 кружек. Но это уже в следующей серии. Так, поднять уровень персонажа. Это мы сделаем уже после того, как отыграем турнир. А в данный момент у нас Лига Самурай Франк 30. То есть, ты прикинь, мы вчера, если я не ошибаюсь, дошли до Лиги Сёгунов. О, да, до Лиги Сёгунов, по-моему, две звезды, если не ошибаюсь. И нас... Уже скинули до Лиги Мастеров Ой, до Лиги Самураев Ть, Тебе не кажется, что Это слишком борзо За какую-то там, я не знаю, у нас Ну, максимум, ребят, прошло 8 часов Я вчера вечером снимал Это было сколько там, по 12 часов ночи, да? Сейчас на моих часах 2 часа Дня И меня уже сбросили В Лигу Самураев У меня даже нет слов. Что-то уж больно круто нас сбросили-то. Замечательно просто, а. Так, ладно, давай попробуем поджарить их. А, понизить атаку. Что-то не прокатывает это дело. Ну-ка, если так. Добьем? Добили Да, какой-то долгий поединок был, если честно Но, видимо, мы взяли нашу команду Она чуть-чуть, наверное Как говорится, превышает вражескую Поэтому вот такая вот долгая канитель получается Так что давай-ка мы будем Впредь аккуратнее Так, ладно, 15-19 Возьмем, наверное, здесь Нет, Армагона слишком жирно для них Можно для начала взять кого-нибудь и поменьше Ну, типа вот Рафаэля ну что ты, а? Специально так будешь сейчас издеваться надо мной Так, Рафаэль Да куда вы лезете-то, ехак макарек Раз, два, три, четыре Ну смотри, у нас 56 уровень У них почти 50 э, Очень небольшая разница Ну, Рафаэль здесь сам понимаешь Тоже не особо-то мощнявый Хотя Ну, неплохо Добьешь майки? Ага, хотел сказать, ес yes. Ес, yes, да не ес yes. Да Нутелла выжил, супостат он такой. Ладно, добили мы его, короче ну, Какую позицию дадут? 75-ю Подожди, я что-то немножко не пойму Мы с тобой были в Лиге Самураев 2 звезды, так? Нас скинули до Лиги Самураев 2 звезды Каким макаром я уже в Лиге <с> Чё-то... чё -то я, ребят, вообще не, не пойму, что происходит в Если посудить, то с Лиги Самураев две звезды, ну, мне бы дофига нужно было бы сделать поединков, то по идее. Или я так заговорился, что уже не слежу за происходящим, что здесь творится. И у меня просто все проходит, знаешь, как это, как мимолетное видение. Наверное, так и происходит, скорее всего. Но мы тогда, я тебе скажу, быстро вернулись. Так, глядишь, и до Лиги Мастеров поднимемся такими темпами. Так, ну что здесь можно взять? Я возьму, наверное... Нет, Маузер тоже слишком кучеряв. Да иди ты! Давай возьмем Нателла. Донателло на соточке Он ну, нормально пропишет нашим противникам А вот единственное, что если не добьет Он будет там поединок у нас уже затянутый. Ну-ка, поехали Ау, нам надо теперь добивать их Красавчик Ну-ка, Эйприл Не гундось Молодец Ауч Ну что ж ты, а Кейси, Кейси я думал, ты как истинный, блин, хоккеист Звездонюшево нормально. Но нифига. Слушай, 22 место. <клёх> Единственное, что утрамка вот у нас не повышается. Это да. 15-20, 15-19. Это максимум, что мы пока с тобой можем выжить. Ладно, берем Бакстера Стокмана. Раз, два, три, четыре. Я надеюсь, волны-то его достаточно будет одной. Сейчас проверим. Фух. Просто, просто сдуло их. А если бы даже не сдуло, постепенный урон все равно добил бы. О да, ребята, Лига сёгунов две звезды. Слушай, быстро мы прошли. Я даже сам не ждал. Так, ну что, тогда поехали, возьмем э, Леонардо. Тут его одного будет достаточно, <как> чтобы их бомкнуть всех. Давай, Лео, <как> да что такое-то, а? Кому в горле стоит, не могу? Надо, наверное, чайку хлебнуть, да? М -м -м. Горячий черт подери. <как> так, ну что, 73-е место. Слушай, они достали. Вы будете мне сегодня? давать 16-21, в конце-то концов. Че 15-20 вас зациклил, что ли, всех? Но они не хотят. Что я могу сделать? Ладно, берем тогда Макмана. Раз, два, три, четыре. Так, сегодня, ребят, попробую, наверное, еще в Снэп поиграть, если успеем. Потому что Надо бы кимарнуть перед работой. А третью серию по Хогварту переделываю. Друзья, потому что там... Как тебе объяснить-то? Да? Короче, мне надо было уходить. Я нажал на паузу, а запись не прекратил. И где-то, наверное, минут 30 просто пустоты. Поэтому пришлось мне удалять и заново ставить на рендеринг. Хотя я хотел ее уже сегодня выставить. Она уже была выставлена, но потом... Я чист случайно, ребят попал на этот момент, думаю, а что это там за тишина такая, е моё Ну, уходил в магазин, короче, и забыл с паузы. Точнее, забыл э -э, сделать отключение. И оно записывалось вот это вот. Полчаса. Так, ладно. <клёх> Белочка, лисичка, давай. Да, и даже никого не уронила. Ну что ж ты, Вот, нормально. Так, а сколько не добьешь? Ну, одного выбил. Фух! Нормуль. Так, поехали тогда далее. Слушай, неужели мы сегодня доберемся до Лиги Сионов Три Звезды? А может быть до Лиги Мастеров, а? Сиганю, сигануть нам. Я просто не. Вот, ну наконец-то! Наконец-то! Они дали мне. 16-21. Это уже, считай, под конец игры, да? Когда у нас тут скоро будут 70-ки. Они мне сделали такой презент. Ну, давай, Усаги, вылупляй. счет то как-то слабенько. Хотя, ну, из расчета того, что постепенка, то нормально. Блин, надо было мне делать этот электрошок. Две атаки да ну дони ну ты чё ну трындец. он он сделал две атаки и все по минималке, ребят пошли все по минималке слабоватый дони хотя мне нравится у него ребят вот эти вот массовые атаки которые есть наконец-то у нас лиов три звезды массовая атака которая еще может наложить поджог то есть постепенный урон это конечно круто плюс не забывай у него есть хил это тоже очень хорошо Так что, возможно, это фаворит у меня будет На следующий апгрейд Ну-ка, маузеры, давайте Бесчадно, пожалуйста Я тебе о чем говорил? Просто бомбанул и все Прикинь, теперь <красно> прокачивать всем моим бойцам э, До седьмой ступени Самый последний скилл Это было бы, наверное, топ так, 16.21, я возьму, наверное, здесь армагоны. Уже 60 уровень. Ну, понятно, что здесь армагоны в соло справятся. Ему не надо никакой помощи. Поэтому помощи я никакую тут и не брал. Все, просто в труху. Ну, а мы поехали дальше. Давай, давай, не тупи, не надо сейчас только вот это вот... Сбрасывайте еще что-нибудь, что ты любишь делать 55 место Рафаэль, Майки а -а -а -а -а. Ну давай так попробуем <кх> Я хочу сейчас Микеланджело сделать уклоняшку А Рафаэля, естественно, поставить на провокацию И посмотреть, что у нас из этого получится Ты посмотри, а? Попало же сетки, а? Даже несмотря на то, что у нас было уклонение. А, ну, наверное... Да нет, не будем их пока хиляться. Зря ты это, парень, делаешь. Ой, зря. И ты тоже зря. Мне бы надо как-то Карайку наказать. Что ж вы делаете-то, а? Давай, наверное, апперкотом его зашибем. Иммунитет он берет. Ой, парень. Насмешил. Он думает, иммунитет ему поможет. Нет, конечно. Никаким образом он его не спасет вообще. Но какая, 30-я? Ну, почти 30-я позиция. Слушай, тогда действительно у нас сегодня будет взята э -э, Лига Мастеров. Так, Кожеголовый. А, ну все, тут уже 70-ники, можно, в принципе, расслабиться. Хотя фиг, да, расслабляться противник-то тоже, по-моему, 65-го уровня, да? Или какого там, 66 -го. Замечательно. Просто круто. Разобрали, да? Всех разобрали и двигаемся. 15 -е. Почти. 16.22. Ну, здесь можно уже... Давай, возьму слэша, наверное, и Джастина. Джастин Тимберлейк. Так, сейчас посмотрим торнадо для начала. Плюс плевок паутинкой. И добивка пощечиной. Ха, нормально. А что они хотели? Они думали, что я буду им тут. Нюни. Давать, пускать нет, конечно. Будет все по-жесткому. И мы с тобой уже в Лиге мастеров. Так что сейчас попробуем. Так, так, так. Сколько у нас? Еще один поединок будет, да? Еще один будет поединок. Завалишь? Ну, почти у него получилось, давай ракетами добьем тогда уж. Все. И переходим на последний поединок здесь у нас. 69-я позиция. О, 17-23. Раз, два, три, четыре, пять Блин Все как бы хорошо Единственное, что меня почему-то, блин, майки вот это смущает Вот этот вот Ну, порос это, ну Я вот почему-то так и думал, друзья Что он что-нибудь да сделает пакостное Попадем Ну вот, начинаем мазать А давай поставим тогда защиту дополнительную. Тут баф. Давай, сплинтер, бафой. Нифига он. Ну-ка, пробьем. Да иди ты в пень, блин, а! Ну ты посмотри. Да как, ребята... Так, Рокзар, вставай в провокацию Я уже, я уже не знаю, что тут, что тут делать Вообще не попадаем Просто не попадаем, и все Так, молодец, сплинтер Ты посмотри, он еще и защиту ставит тоже, а? Так, уклонение у них исчезло, да? Вот этот если сейчас будет делать свой прыжок, а он наверняка будет его делать. Трындец. Я пожалел только об одном, что у нас нет <coughs> хила, ребят. Да пробейте вы его, а! Рокзар, до свидания. Все, по-моему, карайку сейчас запинают Долбанутый майки Этот, блин, бесявый хмырь Просто всю, всю, всю малину мне, ребята, испортил Вообще всю Я еще думал, блин Перед тем, что думаю, ладно Брать, не брать, думаю, ну перебьюсь, наверное Все-таки сможем, наверное, пробить И он взял, блин, гаденыш, блин Сделал вот это вот уклонение И все, и пошло все через одно место Почти всю команду разобрал Чего уж тут говорить Да Минус два бойца Это на последнем-то поединке Так обделся а? А -а -а. Но сказать, что я такого не ожидал Расклада, ребят, это будет неправдой Я подозревал, что может такое быть Но все-таки пошел Уверенной походкой, ну и как видишь, пришел Ну что, поднять уровень Персонажа, да, у нас как раз Хватает 88 уровень Так, здесь забираем награды Ну и пойдем Немножечко пофармим не то сколько нам там блин ну сколько стоп 150 да нет побольше нужно 200 200 жетонов нам надо вот и в принципе из-за вот этой ребята фарма у нас и улетают телепорты очень быстро Потому что по две штуки за один бой Кучерява, согласись Так Сколько у нас? 715 А нам нужно, по-моему, 720 А, нет, хватает Хватает, друзья мои, берем Ну что, 83 ДНК из соточки Круто И получается, что, наверное, все Давай я вот здесь вот только обменяю Ты знаешь вот только если их а чё ты осколки осколки нам не нужны тратить их за монеты, а потом а потом их продавать, и что это получится? Получались будут сюркены. а сюрикены нам не нужны. Ну зачем они нам? Незачем. Ну что, дорогие друзья, на этом я сегодня буду закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.